Привет! Наконец-то настала неделя, в которой мы будем заниматься интеграцией. До этого на протяжении шести модулей мы говорили о разных способах а, рассмотреть а, своего потребителя, свой бизнес, а, медиа, которыми мы пользуемся, мозг, которым мы пользуемся, социум, в котором мы находимся. И все те вопросы, которые мы задавали и рассматривали на протяжении этого времени, помогали нам переключиться, посмотреть на ситуацию с разных сторон. На протяжении ближайших двух недель мы будем говорить о том, как собирать найденные инсайты, какие-то новые идеи в работающую систему, живую, развивающуюся, усиливающуюся от внешних воздействий. И в первую очередь нужно сказать о том, что очень часто, когда говорят о маркетинговых системах, я уже об этом упоминал, представляют себе вот такие линейные структуры, по которым должен идти маркетолог. Часто это бывает сделано в форме чек-листов, в форме какого-то толстого учебника, в форме нескольких университетских курсов и так далее. И нам предлагают следовать пошагово для того, чтобы развивать систему маркетинга внутри компании. И в таком виде она производится очень механической, потому что большинство чек-листов, которые ты сможешь найти в интернете, представляют из себя очень конкретные рекомендации, которые далеко не всегда подходят э, к конкретному бизнесу, в частности, твоему. во-первых. А во-вторых, сама маркетинговая структура выглядит совершенно нелинейно. Ее можно начинать рассматривать, э, рассматривать и разматывать э, с любой э, части. И эта схема, она абсолютно условна. Я не предлагаю в ней глубоко разбираться. Это просто пример того, что она на самом деле не линейная. Мы можем начинать с формирования ценностных предложений и потом, когда мы видим, что что-то там недоработано, возвращаться к описанию целевых сегментов. Или начинать с исследования потребителей, или начинать с того, какие ресурсы у нас есть в распоряжении, переключаться на анализ спроса, переходить от ценностных предложений к бизнес-модели, переключаться на анализ рынка и только в самом конце переходить к реализации действия, или мы вообще находимся вот здесь, на этой стадии реализации каких-то конкретных маркетинговых мер, и с этой стадии мы переходим обратно к исследованию потребителей, если мы видим, что нас что-то не устраивает, или наоборот к уточнению бизнес-модели, обратно к какому-то улучшенному медиапланированию, исходя из того опыта, который мы получили, и так далее. То есть очень важно… Работа с маркетингом внутри компании практически никогда не бывает линейной. И начинать работать над ней можно с любой точки. На протяжении ближайших двух недель мы пройдем последовательность для типичную для малого или микробизнеса, у которого нет никакого маркетинга. Мы попробуем шаг за шагом пройти от периода максимальной дифференциации, это то, что мы делали на протяжении прошлых модулей, к реализации каких-то конкретных действий и шагов измеримым образом для достижения определенных бизнес-показателей. Об этом мы будем разговаривать. Что еще важно понять? Что вот эта схема может быть сколь угодно разветвленной, то есть как таковых типов маркетинговых действий, в том числе по выстраиванию стратегии маркетинга внутри компании, может быть огромное количество. Инструментов существует огромное количество. И важно понимать, что часть из этих вещей для конкретного бизнеса могут быть статичными, не меняющимися, не меняющимися во времени, не динамичными. То есть, допустим, мы понимаем, что там, спрос примерно одинаковый не меняется на какую-то уже зрелую товарную форму и на какой-то зрелый существующий спрос. Поэтому вот эта вещь, она особо не требует какого-то постоянного контроля или каких-то постоянных изменений. Или, допустим, целевые сегменты статичные и почти не меняются во времени. Но при этом какие-то другие вещи, например, цены могут быть динамичными, потому что требуется э, гибкое ценообразование, в том числе динамическое ценообразование и так далее. И для тебя, как для маркетолога, очень важно создать для себя свою собственную систему таким образом, чтобы она помогала фокусироваться и принимать решения в динамичных областях и при этом держать под контролем э, статичные области, но не фокусироваться на них настолько, насколько на динамике. Мы постоянно описывали, что у нас есть, что мы знаем о своих потребителях, как они себя ведут, на какие сегменты они делятся, исходя из каких принципов поведения, потребностей, мотивации и так далее. И если эти вещи не меняются, то они должны быть как минимум у нас описаны и хорошо быть нами представлены. И это должна быть какая-то отдельная часть описания твоей, твоей маркетинговой платформы. То есть это полезно просто где-то иметь, но не все время перед глазами а то, что у нас постоянно происходит в динамике, это должно постоянно быть у нас перед глазами. И именно таким образом мы будем строить, последовательно, точнее даже не строить, а выращивать, систему документации, систему действий на протяжении этих двух недель. Есть, исходя из того, что, окей, хорошо, вот таких пунктов может быть огромное количество, для тебя, как для маркетолога в твоем бизнесе, система может быть радикально упрощена. И таких радикальных упрощений, мы говорили о том, что, например, линейная модель АИДы или другие являются такими упрощениями сложного цикла потребителя. Циклическая модель является упрощением сложного цикла потребителя. Существуют и маркетинговые модели, которые являются упрощением вот такой сложной структуры. Самые известные это 4P или 4P, 4C — 5P, их очень много, можно посмотреть в Википедии, и я приложу ссылки на это. Есть, например, вот такой подход или принцип, причем он используется не только в маркетинге, очень много где и в журналистике, и в, чуть ли не, не для следователей и сыщиков. Это принцип, он называется либо 5W, либо 5WH, когда тебе нужно отвечать на 6 вопросов кто мой потребитель, то есть с кем я работаю, что ему нужно, где ему нужно это потребитель доставить в каком контексте э, географическом или локальном, когда ему это нужно и с какой частотой, почему ему это нужно и как я это ему предоставлю. Вот э, классическое описание этого подхода, они предлагают такую линейную последовательность ответа на эти вопросы. Но опять же я хочу сосредоточить твое внимание, что если ты выберешь такую маркетинговую модель для себя, как а, ключевую для построения твоей маркетинговой системы, или что-то похожее будет упрощенное, то снова важно помнить, что ты можешь начинать с любого вопроса, который является в данный момент наиболее актуальным, и переходить на любой другой а, вопрос, который актуален в данный момент. Это другой пример, о котором я уже упомянул, концепция 4 маркетинговая. Это когда мы исследуем ценности и потребности потребителей, вопросы, связанные с ценой затратами на приобретение и использование, удобством этого самого использования и коммуникативными аспектами, которые заменили промоушен, то есть продвижение. И даже в такой обычной четырехчастной модели мы снова ходим не по кругу, а мы можем перемещаться с любого пункта на любой. Uh, поэтому еще раз подчеркну, uh, что мы должны непрерывно помнить о том, чтобы фокусироваться только, во-первых, на отличиях в каких-то вещах, во-вторых, фокусироваться на uh, динамических аспектах в повседневной деятельности, но статические аспекты должны быть нами осмыслены, зафиксированы и одинаковым образом осознаваться в рамках команды. Это означает, что… Если есть отдельный руководитель бизнеса или владелец, отдельный маркетолог и отдельно еще какая-то команда, которая занимается вопросами, связанными с маркетингом, то базовые фундаментальные представления о том, кто наш потребитель, почему ему нужен наш продукт или услуга, если эти представления статические, должны быть сначала осознаны неким единым образом. Это должно быть единое представление внутри компании. И тебе может казаться, что оно у вас единое, Но до тех пор, пока это не будет либо проговорено на стратегической сессии, либо прописано в рамках какого-то документа а, сформированных персон о которых или персонажей, о которых все договорились а, и так далее, ты не можешь быть уверен или уверен в том, что вы действительно представление об этой статике имеете одинаковое. А то, что связано с динамикой, это твоя вотчина, это то, зачем тебе нужно будет следить. И мы поговорим э, на, в течение этих двух недель о том, каким образом это удобнее всего вести, записывать, контролировать и так далее. Поэтому я приглашаю тебя в, на эти две недели в путешествие интегративное. Теперь мы будем пытаться э, собирать все те представления э, из разных частей, в которые мы разбежались э, за прошедшие шесть модулей, э, в сегодняшнюю структуру, а, в то, которое будет для тебя эффективно на сегодняшний день. Последнее, что я хочу сказать сейчас, это то, что к предыдущим шести модулям, ну, точнее пяти, со второго по шестой, тебе обязательно нужно будет возвращаться. Потому что у тебя будут возникать вопросы, какие еще гипотезы я могу протестировать, а на что я еще могла или мог не обратить внимание. И для этого прошлые а, дифференцирующие модули должны быть для тебя полезными. И то, что мы будем делать на протяжении ближайших двух недель, тебе тоже нужно будет повторять с определенной периодичностью. Раз в три месяца, раз в полгода, раз в год, если говорить о стратегических сессиях. То есть мы, опять же, не следуем какой-то линейной последовательности. Материалы курса останутся с тобой, и я крайне рекомендую периодически возвращаться к ним, как только возникает такая потребность.